есть э, нечто такое, ну, которое называется мозгами. <смех> грецкий орешек. <смех> да? И что происходит, когда мы начинаем обучаться? Когда мы сидим и интеллектуально напрягаем свой грецкий орех? У нас задействуется какой-то определенный участок нашего грецкого ореха. И через какое-то время, обычно это 45-50 минут, Вспомните, да, почему в школе делают перерывы? Потому что, ну, уже давно доказано, через 45-50 минут процессор начинает греться, закипает загипает, и начинает идти дым. Вот кто помнит, вот первые компьютеры, такие большие коробки, там включаешь, там два окна открываешь, и они все уже... <зычки> <зычки> вот <зычки> то <зычки> же самое происходит и с нами. И для того, чтобы он остыл, есть еще другие вещи, которые можно ну, достаточно быстро это сделать. Да, у нас есть какая еще составляющая? Есть эмоциональная соста... составляющая. Эмоции. И есть. Есть еще какая. Физическая? Физическая, правильно. Логику мы уже здесь обсудили. Есть физика. Что относится к эмоциям? Ну, как вы можете на работе это применять, да, работаете, вот у меня есть таймер, я сажусь какой-то проект делать, ставлю таймер, там, 45-50 минут, и когда он у меня начинает врубаться, я могу включить либо эмоции, либо физику, да, эмоции, позвонить другу, там, школьному, и поржать с ним на какую-то тему. «Да ты помнишь, мы это делали!» «Да, мы это!» Или кого-то позвонить, взбодрить своих друзей, с которыми в институте учились. Или еще что-то, что вам придает эмоции. Родителям позвонить, племянницам, детям. Кому-то, что вам дает эмоции. И физика. да, вот Мы, по сути, сколько потратили на это время? там, Всего лишь там... Ну, 3-5 минут, но чувствуете, как энергия сразу у вас пошла. И вы можете сейчас нормально, адекватно работать и воспринимать информацию. Поэтому очень важно использовать это в своей повседневной деятельности, и это будет приносить вам гораздо больше результата, чем вы сидите за компьютером или думаете над каким-то проектом, не отрываясь от него. У вас ваша эффективность, если брать шкалу, она вот так вот на уровне 45 минут, Достигает своего пика, а потом падает вот на ноль. И какой толк то что вы сидите 2-3 часа работаете, все, у вас ваш котелок наполнен и уже туда не вмещается ничего. Гораздо эффективнее здесь сделать перерыв, разгрузку, да, и потом она у вас опять идет наверх. Итак, следующая тема у нас, она связана с банками, с кредитами, цифрами и все, что зависит а, на то, дадут вам кредит или нет. Кто из вас а, понимает, что кредит – это хорошо? Угу. Кто из вас понимает, что кредит – это плохо? Кто из вас понимает, что есть хорошие кредиты, а есть плохие кредиты? Отлично. Я, я уже вижу то, что есть продвинутые. Ну, то есть, не нужно объяснять, да? То есть понятно то, что кредиты это как рычаг, который вот Архимед взял, он говорит, дайте мне точку опору, рычаг, я передвину землю. Mm -hmm. вот. И кредит это такой же рычаг, который может работать как во благо, так и во вред. Да? Есть разные стратегии. И мы сейчас будем рассматривать ту стратегию, когда вам нужен кредит для того, чтобы он вам работал во благо, как его получить, как усилить свои позиции перед банком для того, чтобы он, смотря на вас, понимал то, что вы адекватный, хороший человек, и вам стоит, там, можно доверить, там, 10, 20, 30. Вот мне...